добрый день с вами дана вино и канал мои растения сегодняшняя тема как адаптировать фиодендрон у меня появился новый фиодендрон называется дракон некоторые путают с голод драконом голд дракон желтого цвета здесь ничего желтого нет салатовая варигатность и темно-зеленый цвет листа пришел дракон замерзший причина этому сильно увлажненный мох и естественно он весь замерз через корневую систему хотя и упаковка была с утеплением что нам нужно от фиоденрона и что мы вообще делаем нам нужно его осмотреть как говорится с головы до ног и начинаем осмотр с листьев тургор листьев нормальный немножко конечно потерян листики немного вялые Особенно вот здесь, вот видно, прям такой вяленький. Но ничего, это не страшно. Дальше осматриваем каждый лист. Имеют пятна, подсохшие кончики, листики все деформированные, рваные, ломаные. Непонятно, конечно, как за ним ухаживали, но не в этом суть. Нам нужно понимать, как его адаптировать. Итак, листья мы все оставляем, поскольку они живые, торгор более-менее нормальный. И потом будем осматривать корневую систему. Здесь есть такой нюанс, если к вам растение пришло во временном грунте, то есть растение поместили в мох или какой-то любой грунт, только чтобы он доехал и вы пересадили, то достаточно ему согреться, привыкнуть к свету, 2-4 часа и обязательно после этого осматриваем корневую систему и пересаживаем в новый грунт если растение прибыло к вам уже в своем грунте то не обязательно его через два часа пересаживать а наоборот лучше подержать пусть оно привыкнет к вашей квартире в новом условии достаточно неделю-две и то все равно сначала проверяете корневую вынимаете стакана или горшка и смотрите на наличие гнили целостности корней. Если все в порядке, то пусть адаптируется растение неделю-две и только после этого делайте пересадку или перевалку. В моем случае это временный грунт, то есть не, грунт, ну, да, можно сказать грунт это мох. Растение согрелось, к свету привыкла. Теперь мы осматриваем корневую. Внимаем. Освобождаем корневую мха. В любом случае, грунт этот не питательный, он именно временный. Растению взрослому необходимо питание. Если корневая в порядке, ни в коем случае ее не промываем. А если корневая гнивая, удаляем гнилые корни. И то надо смотреть, какая гниль. Это нужно промывать. корни вполне себе достойные, что-то здесь конечно можно удалить, немножко что-то подгнило, это мы убираем вот этот корешочек, вот этот он уже не рабочий, вот здесь немножко, остальное все приличное. Обязательно смотрим, какой ствол, чтобы он тоже не был гнилым. А то я один раз получила растение монстеру, у меня есть видео про нее. И не посмотрела, что было гнилое пятнышко на стволе, а оно стало развиваться и растение погибло. Так, здесь смотрим, есть деточка, к ней надо аккуратненько отнестись, не трогать ее и пересаживать тоже аккуратно. Теперь заготавливаем грунт, теперь более тщательно рассматриваем корневую систему, такой корешочек мы удаляем, смотрим до какого места, он. да его полностью можно отрезать, он не нерабочий. Ну, какой гнилой, но не весь. Так, вот отрезаем. Вообще, а да. Светленькие корешочки, это они здоровые. Видно, что они упругие, эластичные. А вот эти, они болтаются уже, как мертвые. Надо удалить. Как-то странно, они даже уломаны в каких-то местах. Тут ничего страшного растение поведем в порядок Так все корешочки потихонечку все удаляете ненужное. Сначала мне показалось, что меньше будет гнилых корней. Но по факту посмотрите, сколько я срезала. Это мертвые гнилые корни. Все, мы их естественно выбрасываем. Все остальное пересаживаем в хороший новый грунт. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!